Всем привет! Сегодня я делаю видео для конкурса Монстряша и в группе Монстр <связь> Хай Вот веб-сайт Ну, как бы этой группы И вообще, вот как бы Это типа новости Монстр Хай Вот он, этот веб-сайт А теперь перейдем к обзору самой куклы-коробки аксессуаров И этот обзор будет на куклу Монстер Хай Робекку Кустим из коллекции Dance Класс. Эта кукла из бюджетной линии, и поэтому она шла в узкой коробке. Но о коробке я расскажу чуть позже. Кукле не шла ни подставка, ни расческа. Подставка это от другой куклы. Изначально рабека была с хвостиком, который был завязан не обычной резинкой такой тканевой или канцелярской, а вот такой вот черной силиконовой резинкой. Ну и как и почти у всех кукол монстрах. А если у кого-то вот есть прически, там хвостики, ну, почти все такие резинки только разных цветов, могут быть прозрачные. Вот такая вот резинка. А у рабеки очень красивые густо черные волосы, но есть кое-что еще в этих волосах. синие пряди, как у базовой рабейки. но так как изначально у рабейки был хвостик, у нее вот то есть вот так вот у нее вот такой высокий хвост, у нее были видны эти синие пряди, но когда волосы распущены, их не видно. Ну, то есть кажется, как будто волосы полностью черные. Теперь немного о макияже Рабыки и вообще о ее лице. Кстати, очень хорошо, что у Рабыки как бы, ну, черные волосы, потому что у нее есть, потому что у нее также черные брови. Потому что у некоторых других кукол, например, у Дракулауры волосы. Черные с розовым, а брови коричневые, или даже какие-то фиолетовые. Но у рабыки э, брови черные. У рабыки на лбу заклепки, ведь она робот. А Урабыки макияж выполнен в фиолетовых и даже каких-то сиреневых цветах. Но на тенях, помимо фиолетового, у нее есть еще. Болотный, свет, ну, светло-болотный зеленый, или как-то можно его назвать так. Вам покажется, что это серебряное, но на самом деле нет. Он с, а, с зеленоватым оттенком. Если кто-то заметит этот оттенок, то тогда хорошо. А у Рабыки немного странные, но в то же время красивые глаза. У нее а, хрусталик а, в виде шестеренки. Вот такой вот. Еще одна странность. У Рабеки лицо блестящее, хотя само тело совершенно не блестящее, так как оно из пластика. Ну вот. То есть если поставить его на свет, да, оно будет переливаться. Но вот лицо, посмотрите, оно правда блестит. Хочу заметить то, что лица у кукол резиновые, а вот тело пластмассовое. Но у этой куклы еще и Пальцы вот тут резиновые. Но резиновые пальцы не у всех кукол. Так вот, продолжим э, говорить о ее лице. У нее не проколоты уши, потому что у нее нет сережек. Но вы можете проколоть их сами. Но я этого делать не стала, потому что, не знаю, мне кажется, портить кукол, Но зачем. Губы у Рабейки очень красивые. Мне очень понравился их цвет. Он такой вроде не яркий, а вроде красивый. А Робекка одета... Нет, это не мачка юбка Это купальник и юбка, которая расстегивается на липучку. И застегивается так же просто. Сама Робек... Робекка в купальнике. А купальник у Робекки синий, а с черными узорами. А юбка фиолетовая и тоже с черными узорами. Юбка застегивается и расстегивается на боку, но также на боку пантик такого же цвета. А куклы Монстр Хай, они все шарнирные, то есть у них сгибается это, это, эта часть. Ну, лицо, конечно, движется, они поворачиваются. И вот, вот эта часть ног, коленки, то есть. Уворачивается, ну, в общем-то так. У Робеки красивый браслет. А на нем много всего, а как бы так сказать, даже не вырезано, а выполнено много всяких вещей, как будто вот они натуральны. Какая-то даже шестеренка, провода какие-то. Ну, в общем-то, вот такой красивый браслет. Чтобы снять этот браслет, надо оторвать ей вот эту часть руки. Но что отрывается у кукол, вы найдете это в инструкции куклам. Теперь немного о обуви. Обувь у очень красивая, но массивная. Поэтому, если вы возьмете куклу, то, в принципе, большую часть веса занимает ее обувь. Но, тем не менее, обувь действительно очень красивая. Она так хорошо проработана, что в ней каждая деталь видна. А обувь у рабыки в основном какого-то медного цвета, как вам покажется на камере. Но на самом деле он красновато-медный. То есть цвет, наверное, ржавого железа или ржавой воды. Может быть, кто-то видел, я не знаю. Но у нее на ботиночках есть вот такие бантики. Они не из ткани, а просто как бы нарисованы и вот тоже проработаны в смысле того, что типа они как будто натуральные. В общем, обувь у Робеки очень красивая, всем видом показывающая, что она действительно робот. Теперь поговорим о том, что было в комплекте вместе с Робеккой. К ней шла вот такая сумка. Она вешает, можно повесить ее на руку Робекки, если поднять руку вот так. Потому что вот на плече, знаете, она не особо держится, а вот так вот на руке очень хорошо даже держится. У рабеки она действительно так же проработана, как браслет и туфли, да и вообще очень красивая сумка сама по себе. Эта сумка открывается. Сейчас я вам покажу это. Вот, сумка открывается и закрывается. То есть можно туда что-то положить, но, конечно, маленькое, ты туда не положишь. Что-нибудь за ее, а? вот от кукол. Тот же самый браслет или что-нибудь еще. Вот такая красивая сумка. Можно посмотреть поближе. Дальше к Робеке шел очень интересный ободок. Но это не вся часть ободка. К ободку прилагается вот такая часть. То есть вот так вот она одевается и снимается вот эта шляпка. Ободок также в шестеренках и медно-красного цвета. На камере он немного не такого цвета, как и ее обувь. А теперь немного о коробке. Секундочку. сама коробка. Коробка выполнена по всем стандартам Monster High. И действительно мы можем видеть, что это коробка бюджетной линии, потому что она узкая. То есть если мы сравним коробки базовых и вот таких вот, то мы увидим значительное отличие между ними. И по дизайну эта коробка тоже отличается. В этой коробке есть фиолетовые, черные, белые цвета который показывает, что это коллекция Dance Class. Наверху вот такая ручка, чтобы эту коробку можно было нести. Но это совершенно неудобно делать. В принципе, она, наверное, так просто для понтов, что ли. Тут нарисован герх монстраха, как и на всех коробках. Он двухцветный. Как и на всех коробках, соответственно. Надпись монстраха. Изображение персонажа, в данном случае это рабка кости. Надпись рабка кости. И значок Робекки в черно-белом. Ну, черно-белая Робека, и она, типа, стоит на сцене на танцполе. Тут находилась сама кукла. И вот этот вот задник, типа Робека на танцполе. Теперь коробка сзади. Коробка сзади выглядит, как и у базовых. Ну, в принципе, почти такая же, кроме... Вот этого. А, тут надпись Монстр Хай. Тут паутинка, которая на всех коробках. Паутинка, по-моему. А, имя персонажа, значок. Ну, то есть, либо череп, либо лапка, либо что-нибудь еще. И одна и та же надпись на 12 языках. Или на 11. На русском тут написано «Дочь сумасшедшего ученого». Тут тоже одна и та же фраза на разных языках. А на русском тут написано уроки танцев помогают поддерживать отли... мне поддерживать отличную форму. Дальше изображение персонажа, то есть Ребекки. И тоже персонажи вот тут вот нарисованы, которые входят в этой коллекции. Это Пирита Хаулин Лагун. И, кстати, вот Робэк танцует танец робота. Дальше. Тут зашли вы на наш сайт, и, много, и там содержатся мелкие детали. Ну, а дальше много неинтересной э, информации о производителе. Вот и весь обзор на РБ Кустим Тэнс Класс. Спасибо за просмотр.